Подходит Вовочка к папе и спрашивает, «Папа, пап, а почему ты конфеты на макушку елки повесил?» Отец так смотрит на него, говорит, «А чтоб ты до Нового года их не поел, сынок? А что мне теперь, серпантин кушать?» Семья сидит за ужином, и дочка говорит, «Ой, я у Дедушки Мороза попросила для себя компьютер, а для мамы норковую шубу!» «Дед Мороз аж...» Картошкой поперхнулся. К нам на Новый год всегда приходит Дед Мороз. А тут неожиданно вернулся папа из командировки с мешком подарков. Мешок, естественно, достался мне. Там была коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка непонятных воздушных шариков. Почему опять никто не увидел, как Дедушка Мороз положил мне подарок под елку? Езжи в доме видеокамеры! Как прошел Новый год? Ой, не знаю, еще не рассказывали!»